Продукты нового поколения. Почему люди ходят в спортивные залы, изнуряют себя диетами и делают пластические операции? И речь не о профессиональных спортсменах и не о жизненно важных операциях. Многие делают это, чтобы быть стройными, подтянутыми и привлекательными. Мы не хотим стареть и плохо выглядеть. Молодость в тренде. А молодость – это красота, здоровье, энергия и новые возможности. Диеты, пластические операции и спортивный зал зачастую работают только на нашу внешность, да и то временно, а иногда вместо пользы вредят нашему здоровью. Операции делаются под наркозом, изнуряющие диеты нарушают работу жизненно важных органов, да и тренировки сами по себе не дают энергии, если не позаботиться, например, о режиме и правильном питании. В юности мало кто задумывается, откуда берется энергия, ее хватает на все. Не спать по 2-3 ночи, днем бежать в институт или на работу, вечером на свидание, потом 3-4 часа сна и опять по кругу. Кажется, так будет всегда. Мы взрослеем, берем на себя ответственность, увеличиваем нагрузки, иногда болеем. Наши привычки, не всегда самые полезные, управляют нами. Энергии все меньше и меньше. Нас же никто не учил правильно ее расходовать, перераспределять и получать, а стимуляторов все больше и больше. Что поделаешь? Возраст. Поддерживать себя в форме все сложнее, а дальше старость и страх. Стоп! Уже сегодня ты можешь изменить себя и свою жизнь. Для этого есть новые знания. Начни менять привычки, действия, режим питания, и вместо того, чтобы терять силы, наращивай свой ежедневный уровень энергии. Учись использовать его оптимально. Именно в этом поможет Вилави. Современная наука и технологии позволили нам получить продукты для питания клетки и оптимизации работы всего организма. Они восстанавливают природный энергообмен, усиливают естественную защиту, повышают умственную и физическую работоспособность а еще улучшают память, укрепляют сердце и нервную систему, активизируют процесс регенерации кожи и улучшают ее внешний вид. Есть люди, которые начинают действовать только при появлении проблем. Это неэффективно и, как правило, дорого. Но можно действовать иначе, проактивно. Если начать пользоваться продуктами Вилави уже сейчас, то есть шанс оптимизировать работу всего организма, и в итоге получить качественно иную, если хотите, вторую жизнь. Долгую, энергичную и по-настоящему полную. Мы разные, и продукты компании Велови в целом решают самые разные задачи. Например, Тео поможет избавиться от лишнего веса и очистить кишечник от шлаков и токсинов. Стоун выведет токсины из клеток и насытит их минералами, витаминами и аминокислотами. Он активно борется с вирусами и микробами, укрепляя иммунитет. Экстра – наш флагманский продукт. Его уникальные компоненты восстанавливают структуру клеток, улучшают энергообмен и запускают процессы омоложения организма. Человек, который принимает Экстру, становится бодрее, выносливее и легче справляется со стрессом. А уже через 2-3 недели приема улучшается сон, увеличивается работоспособность и оптимизируется умственная и даже сексуальная активность. И это только часть возможностей. Хотите быстро подобрать свой набор продуктов для пробы? Тогда пройдите небольшой тест после этого ролика и получите персональное предложение.